Вечная память героям-землякам деревни Салманова, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне. Старостен Федор Петрович, Суханов Михаил Васильевич, Яковлев Виктор Иванович. Минута молчания, возложение цветов и праздничный концерт в честь ветеранов и тружеников тыла, а также погибших в годы Великой Отечественной войны героев. 9 мая в Салманове к мемориалу «Живые камни памяти и скорби» почтить память павших воинов пришли местные жители и депутаты от «Единой России». Память наша будет вечна. Наши внуки, правнуки, наши дети – Должны помнить об этом. 9 мая – день победы, день огромного счастья и великой скорби. Праздник со слезами на глазах. Ныне живущие воздают дань памяти героям Великой Отечественной войны. Поднимают архивы и вспоминают семейные истории. В 10 лет я уже с отцом, ветераном Великой Отечественной войны, ходил на обелиске. И глядя на его форму и на медали, и ордена, я говорил, ну ты же герой. Вот у них было свое понимание. герой то погиб. А мы воевали и остались живы. Монумент «Живые камни памяти и скорби», установленный в деревне Салманово, посвящен погибшим героям, ветеранам и работникам тыла. На центральном камне высечены имена тех, кто в годы Великой Отечественной войны ушел на фронт и не вернулся. Но память о них продолжает жить вечно. У нас великое прошлое, героическое прошлое. Мы потомки великих победителей. Это неоспоримо. Это в нас есть. У нас ген победителя, у нашего народа. Лия Старцева пришла на мероприятие с родителями. Возлагать цветы к памятникам и обелискам, посвященным героям Великой Отечественной, семейная традиция. Всем важно знать свою историю, потому что это память и плюсом это гордость за свою страну и за своих защитников. После торжественной части для участников мероприятия выступили артисты молодежного музыкально-драматического театра «Крылья». В стиле выступления агит бригад они представили программу с песнями военных лет. Пока память, живы герой Великой Отечественной войны. В сердцах людей никогда не померкнет подвиг солдата, ставшего на защиту своей страны. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».